Друзья, всем привет! Сегодня я вам хочу показать, как сделать зимнюю мормышку шумящую, именно для глухозимия. Сразу же скажу, что идея-то не моя, подсмотрел я на рыбалке у одного дедуля такую конструкцию. Ну и после в интернете мне попалось тоже два подобных ролика, как люди на такие рыбачат. Так что не будем затягивать, приступим к изготовлению. Потребуется мне один крючок-заглотыш, кусочек проволоки из нержавейки, не сильно жесткой, чтобы она могла гнуться. Несколько бисерин, пара бусинок, один груз, дробинка, черный вак, супер клей, сода, ну и немного инструментов. Сразу же необходимо согнуть с крючка. Для этого немного около ушка подогреваем зажигалочкой. И после этого при помощи плоскогубцев, отступив примерно 2 миллиметра, выгибаем от жала приблизительно под 45 градусов. Вот что должно получиться. Далее из проволоки нужно сформировать ушко. Берем иголочку, загибаем проволоку и начинаем скручивать. Лишнее откусываем. Вот такое вот ушко получилось. Собираем дальше. Откусил небольшой кусочек, затем беру черную бусинку, одеваю ее вот так вот на проволоку. Бусинка как раз налазит на закрутку. Берем еще одну бусинку, чтобы скрыть все, что мы там намотали. Вот что получается. Далее одеваем через ушко крючок. Ну и еще дальше нужна будет еще одна бусина. Вот такая вот конструкция получается. Дальше берем дробинку, подводим ее к бусинкам. Сильно нельзя прижимать, чтобы тут маленько был свободный ход. И поджимаем. Вот примерно уже что получается. Чтобы было все надежнее, вот эту вот часть проволоки загибаем и лишнее откусываем. Оставшийся хвостик подгибаем к дробинке. Практически мормышка готова. Теперь в прорезь грузика нужно капнуть суперклея. И посыпать содой. Также все это дело можно просто запаять. Ну, чтобы с паяльником не возиться, капаем суперклеем. И щепоточку добавляем соды. И ждем несколько секунд, когда это все застынет. После этого немного надфиля можно скруглить. Но это делать не обязательно, это так уже для красоты. То есть дробиночку скругляем, убираем все лишние заусенчики. Теперь все это можно покрыть лаком. Чтобы бусинки не закрасились, я их залеплю кусочком бумажного скотча. Красить буду только дробинку. Цвет тут тоже не обязательно использовать черный. Может быть у вас там красный лучше будет работать. У нас классика черный цвет. Покрасили, осталось сделать несколько штрихов. Но это будем делать после того, как лак высохнет. Ну и после того, как лак высох, остается одеть на крючок несколько бисеринок. Они как раз и будут добавлять шуму нашей мормышки. Цвет тут тоже подбирайте сами, какой вам больше нравится. Вот, влезли у меня 4 штучки. Надо, чтобы они здесь бегали свободно. Ну и дальше, чтобы они не слетали, здесь нужно одеть либо кембрик, или вот как в моем случае, я буду использовать кусочек термоусадочной трубочки. Так, вот одел. И чуть-чуть ее зажигалочкой. Поджал. Все, друзья мормышка готова. Такая мормышка безнасадочная, очень отлично подходит для ловли окон. При игре бусинки и бисер будут стукаться друг об друга, тем самым будут создавать немного шуму, который будет привлекать уже вялую рыбу, которая не клюет на обычные мормышки в глухой зиме. Как вы только что убедились, все делается очень-очень просто, довольно-таки быстро. Потратил я на все время изготовления, ну, не больше пяти минут. И получается вот такая вот шумовая мормышечка. Но сейчас попробую вам показать примерно, как она себя идет в воде. К сожалению, сейчас я не на рыбалке, поэтому игру могу показать только вот так вот примитивным способом аквариуме. Вот такая вот интересная игра у этой мормышки получается. Крючком она ударяется в обгрузик грузик.